Предприятие Даугопилса продолжает реализацию проекта фонда Кахезии по развитию дружественного среде транспорта, в рамках которого проходит реконструкция инфраструктуры трамвайных путей. Благодаря этому вскоре в городе может появиться новый трамвайный маршрут номер 4 хлебный комбинат станция Хлебный комбинат, который улучшит сообщение общественного транспорта между дальней частью нового строения и центром Даугопилса. Потребность в таком маршруте имелась уже давно, так как это актуально для многих жителей частного сектора и многоквартирных домов. Существующее здесь сообщение трамвайный маршрут номер 2, подразумевает пересадку на второй трамвай идущий в центр, что сказывается как на времени, так и на суммарной стоимости поездок. На перекрестке улиц 18 Новомбра и Венспилс уже имеется трамвайный поворот с нового строения в центр, однако теперь предстоит оборудовать развилку для обратного движения. 20 и 21 мая на отрезке улицы 18 Новомбра от улицы Каунис до улицы Венспилс строители продолжат создание стрелочных переключателей, причем эти работы будут вестись в ночное время суток. Исполнительные работы отмечают, что постараются произвести как можно меньше рабочего шума. Однако все это немного скажется на движении утренних и вечерних трамвайных, номер один и номер три. Подробнее об этом можно узнать на портале самоправления ЛВ или на сайте daugupils.atxme. Жителей просят с пониманием отнестись с доставленным неудобством. Введение нового маршрута в строй должно произойти до осени этого года, если не подведет поставщик необходимый для развилки устройств. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.